андреич можно ли 32 слова бога читать и на сына нет и еще вопрос работа с алтарем по сжиганию долгов выполнять два раза в месяц почему выполняйте практику из первой ступени сжигания долга в случае если вы не прошли первую ступень то вам вот эти обряды 32 слова бога не улучшат состояние ваше а во много раз ухудшат и поэтому наверное делайте вам это совсем не рекомендуется.